Друзья, внимание, внимание, всем внимание, я Владимир Тюняев. Расскажу вам о сегодняшнем положении вещей в обществе, в государстве и в мире. И какие внешние влияния оказывают негативные воздействия на нашу душу и на наше тело. Ребята, послушайте внимательно, пожалуйста, прошу всех, потому что информация очень важная. Вы этой информации, наверняка не владеете. А сейчас я просто начну с того, что сегодняшний день является следствием большого-большого пути, которое прошло человечество, и человечество последние 25 920 лет живет в ночь сварога так называемую. И эта ночь закончилась в 2012 году, и начинается рассвет. И потому нам так тяжко сегодня. Потому что те энергии и та информация, которая льется на нас огромным потоком, вызывает в нас сопротивление, потому что мы не готовы принять эту энергию и информацию. И потому наш организм начинает что делать? наш организм начинает сопротивляться и болеть. И поэтому сегодня я вам расскажу еще о тех влияниях, которые оказывает технократическая среда на наше состояние здоровья и те причины, которые вызывают рост заболеваемости и рост смертности, и в итоге Убыль населения нашей страны, видимо, единственной страны, которая теряет свое собственное население. Я вам назову цифры, которые приведены в официальных источниках демографии России, здравоохранения России и Россия в цифрах. Вот, вы можете все по ссылкам, имея в виду на нашем канале, YouTube-канале Вести Волкон, посмотреть всю информацию, которая касается наследия предков, а на канале YouTube-канале Техногон можете посмотреть всю информацию, которая касается той среды, в которой мы живем, и которая оказывает на нас негативные воздействия. К сожалению, вы все прекрасно знаете, что основной группой населения, которая подвергается геноциду, я не побоюсь этого сказать геноциду, являются дети наши, которые, если вы посмотрите по цифрам, рост количества как раз вот того влияния технократической среды за последние 20 лет возрос в сотню тысяч раз. В сотню тысяч раз. Вы можете на графике посмотреть рост базовых станций, например, телекоммуникационных. Они сейчас составляют количество в Российской Федерации только основных операторов 800 тысяч. А если учитывать военные, космические, их около 2 миллионов. Поделите количество населения на это количество, и вы поймете, что на нас светит на каждые 70 человек одна базовая станция. Это из тех романов, когда еще писатели и фильмы снимались, насколько влияние оказывает вот та технократия через излучатели на наше сознание, на нашу душу и на наше тело. Какое влияние оказывает? Если вы посмотрите... 2000-й год и 2010-й в нашей стране минус, задумайтесь, 9,5 миллионов детей и подростков. Вы задумались над этой цифрой? Единственное время, единственное за последние 120 лет, когда у нас убывает население, вымирает то есть население. Это было... Во время революции, вернее, третий раз, когда убыль населения была, во время революции 1914-1917, а уже с 20, 1921 по 1940, прирост более 20 миллионов после революции. Во время войны страна потеряла 27 миллионов человек. А после войны до 1961 года Прирост около 30 миллионов. И третий период времени за последние 120 лет, это 2000-е годы, когда страна под настоящее время потеряла уже 13 миллионов человек. И мы говорим о том, что дальнейший прогноз неутешительный. Об этом все прогнозисты говорят. А какие причины вымирания, какие причины роста заболеваемости? А причины очень простые. Потому что та управляющая система навязывает нам, обществу, свою, свой взгляд на жизнь. Свой взгляд на жизнь в цифровой среде, то есть в роботизации, в уничтожении души, духовных ценностей, отсутствие совести и так далее. Это факт неопривержимый, и мы это видим воочию сегодня. Что нам в этой среде делать? Вы знаете, что родители Москвы объединились и борются против цифровой среды, то есть против цифровизации школы. Я неоднократно говорил, что та же госпожа Попова которые представляет Роспотребнадзор. И те медики, которые не возмущаются тем, что увеличивается рост или количество времени использования государством, разрешенного детям, до 4-6 часов за компьютером. А в то же время рост болезней. Как это может быть? Потому как медики должны прекрасно понимать, что под каждое решение, тем более социальный характер, который имеет, нужны обоснования, а этих обоснований не существует. И все наше правительство стоит против общества. Напомню слова генерала Ратникова, который говорил, что общество должно поставить под контроль государства. Не государство, а ТУ. Часть общества, которое решило взять на себя ответственность. Они берут ответственность, но они не отвечают за происходящие события, потому что мы живем во время войны это факт. Потому что другого времени не было. И что нам делать? А нам с вами надо что? Объединиться и высказать свою правовую позицию, потому что мы человеки, и мы имеем право заявить о своем гражданской Позиции, а наша гражданская позиция заключается в том, чтобы власть мужчины услышали гражданское общество. Это введение, я вам чуть-чуть рассказал о введении. А теперь давайте перейдем к фактам. А что же вообще нам делать на самом деле? А на самом деле, может быть, скажите, пожалуйста, кто знает, кто такой Бестужев Лада? Поднимите руку. Кто-то знает? Никто не знает. Это старейший прогнозист. Ему более 90 лет. Можете найти в Ютубе прогноз Бестужева Лада. Он это делал перед большим собранием. И он говорил, уважаемые друзья, я очень печально говорю о том, что вас ждет незавидное будущее в ближайшие 10-15 лет. А это... Человек этот делал первый, один из первых прогнозов, извините, Сталину в 1952 году, и все его прогнозы сбывались, а у меня мой товарищ, его ученик является. Так вот, если мы говорим о прогнозах на будущее, ну поднимите руку, вас интересует будущее кого-то, кого интересует будущее, что происходит? Ну, половина подняли руку, значит, основной половине, второй половине, неинтересно, что будет. Но, к сожалению, когда наступает будущее, и когда у нас уходят близкие или болеют, и что-то происходит, все равно печаль наступает, к сожалению. Тем не менее, тем не менее мы эти прогнозы делали уже в середине 90-х годов. И мы начали... Начали свой духовный путь с того, что приняли ту позицию, что вообще-то у людей должна пробудиться вера в Бога или в богов, кому как больше нравится, потому что это единственная сила, которая может остановить все происходящее, но и с нашей силой в том числе, потому что никто ни в каком мире не может противостоять воле человека. Воли, потому как духовный уровень, энергетический и физический, связаны между собой. И эта связь, она управляется как раз нашим пониманием тех событий, которые происходят. А это связано с раскрытием разума. А разум наш был закрыт в эти 25 тысяч с лишним лет на 97%. Мы не понимаем, в каком мире мы живем. Мы не видим вообще происходящих событий. Мы не знаем, кто рядом с нами, какие миры живут. Ни растительный мир, ни минеральный, ни животный мир. Это тоже миры и представители тех цивилизаций, которые в огромном пространстве сварги небесной пребывают. Поэтому нам нужно что делать? Учиться познавать и раскрывать свой разум. А для того, чтобы это делать, нужно что? хотя бы взять книжку, книжку и почитать. К сожалению, сегодня наши управленцы, которые сидят в министерских кабинетах, совершенно не читают книг. Я уж не говорю об учебниках. Вот сегодня открываю, всем показываю на нашем стедне номер 23, что еще в 1970 году были санитарные нормы, которые для населения ограничивали уровень воздействия тех элементов излучателей, так называемой связи радиочастотного диапазона, к которой относятся мобильные телефоны. Но тогда их не было. Не было радиосвязи. Они были у кого только? Кто знает, у кого была радиосвязь? У КГБ, у контор, у милиции была радиосвязь. И она вообще очень строго ограничивалась. Вот в то время, например, в начале 90-х, ну если кто застал это время, я, например, переезжая границу с телефоном, мог спокойно попасть в тюрьму. Потому что я должен был его декларировать, должен был, когда даже белорусскую границу пересекали. Так вот, кто же знает, что такое телефон и смартфон? Подними, поднимите руку. Кто знает его принцип действия? Ну кто-то знает? Что это такое? Знаете, да? Это СВЧ-источник. СВЧ источник. Много в интернете есть роликов, говорящих о том. И на нашем канале Техногон, и Юрий Андреевич Фролова, и американцы снимают. У них есть очень хорошие фильмы про исследования, фундаментальных исследований, о негативном влиянии мобильной связи тысячи, тысячи. И они опубликованы, о них все специалисты знают. И даже будучи экспертом, являющимся, раб, находящимся в рабочей группе Совет Федерации, Комитет по социальной политике, все специалисты говорят, что катастрофическая ситуация сейчас в стране, особенно с детьми, я к этому вернусь. Потому что вводя, вот госпожа Попова, руководящая Роспотребнадзором, подписала новые санитарные правила, разрешающие детям 4-6 часов в день использовать компьютер плюс телефончик. Несмотря на то, что я уже называл цифры, убыль детей и подростков – миллионы. Рост заболеваемости по всем видам нозологии, особенно детей, кровотворной системы и пищеварительной в – разы, в разы. Влияние на когнитивные и так называемые умственные способности. Мы уже это не обсуждаем. Извините, я сошлюсь на Юрия Андреевича Фролова, который говорит, что тупизм полный. Потому что нет логических связей. Я вам напомню, что в 50-е годы был учебник «Логика» называемой", где детям давали вот эти логические связи. И мы вот в своей концепции, ведической концепции здоровья, говорим как раз так же на канале Вести Волкон, можете посмотреть, о взаимосвязи духовного нашего состояния, энергетические каналы, которые нас... По, по этим каналам идет энергия и информация, и по чакровой системе. Вы вчера тут девушку слушали, да? она рассказывала, если кто был. И вот эти каналы, они перестают работать под влиянием как раз мобильной связи и вообще всех тех источников, которые нас окружают. Мы находимся в измененной среде обитания, особенно в городах. Вот, может быть, кто-то знает, как называли Москву до революции. Провинция наша. Москву называли костром. Почему? Потому что считалось, что кто приедет в Москву жить, у того души сгорают. А сегодня, как мы можем назвать города большие? Это уже не костер. Это уже ядерный реактор, в котором сгорает все. Вы можете посмотреть, в Ютубе есть ролики про архитектуру. Вот Мы же не ограничиваемся только тем, что поесть, поспать и так далее. Да? Он, мы живем в среде обитания, которая социальная среда, архитектурная, природная среда. И в этой среде эта среда должна быть какой? Гармоничной. Много есть информации о том, что в 1816 году или с 12 -го года как раз была та великая война, которая стерлась с лица Земли ту цивилизацию, которая была как раз Гран-Тартарий, последняя война. И тогда строились великие строения, гармоничные архитектурные здания, сооружения. И Питер построен там на фундаментах тех строений, которые до того были. И объезжая Европу, например, я смотрю по шильдикам, которые строители оставляли, например, Прага, да, ну, один из старейших городов. И написано, все эти строения построены 1880-й, 70 е А у нас в Раменском фабричка наша построена. Началась строиться 1859 год, до сих пор стоит. Причем так кладка кирпичная из нее, гармоничный такой сейчас никто не сделает. И вот эта среда, в которой мы обитаем, формирует наш характер, как вы думаете, на сколько процентов. И это говорил как раз Борис Константинович Ратников. Это психологическая карта личности у разведчиков что социальная среда обитания формирует наш характер на 90%, а характер формирует наше здоровье на те же 90%. Потому что через психосоматику, через наше отношение к миру и к себе мы формируем те информационные потоки, которые влияют на физическое наше здоровье. И только так... Хорошо физикой заниматься, ребята, молодцы, здоровые, крепкие. Но прежде всего дух определяет состояние физического тела. Вот через где-то несколько дней мы поедем в гости к одному из старейших жителей нашей страны. Может быть, кто-то слышал фамилию Трощей Юрий Игнатьевич? Кто слышал? Кто слышал? Никто не слышал? Ему 118 лет, в декабре будет 119. Вот последние 9 лет написал 12 томов энциклопедии о казаках, полностью вся родословная ханов и батыев включает их тамыши и так далее и так далее. Полностью описал строение Вселенной цифровой. Если кто читал Шемшука, он на него информацию брал, и он Учился его казаки в год, когда ему исполнилось год, повезли в закрытый тибетский храм Тхамаса, называемый. И он там с 1902 года по 1921 год проходил обучение всем наукам мироздания. 144 предмета. Представьте себе. С одного года до 21, И вот в свои сто лет он написал тама энциклопедий. И как он говорит, я надеюсь, вы подпишетесь на наш канал и посмотрите его речь. Насколько она правильная, четкая. Мы не можем так разговаривать сегодня, потому что мы потеряли те образы, которыми общались между собою наши предки. Если вы даже почитаете письма гетманов к польскому королю, которые описаны в книге «История русов» Георгия Коникского, оплачетесь, какой образный язык был. Если вы послушаете, как разговаривали наши бабушки вот в Новгородской, Нижегородской, Костромской губерниях, эта речка, плавность... И образность, их можно слушать часами, как песню все равно, не непрекращающуюся. А вот возвращаясь к сегодняшнему времени, к сожалению, у людей нет как раз той связи, которая передалась нам от предков. Мы не следуем тем заветам, которые они нам передали. И мы вот за последние 25 лет стараемся сохранить это наследие и передать, в том виде, как мы его понимаем, в том виде, как мы проводим научные исследования. И та технология, которую нам дали боги, притворилась в промышленные образцы, и которые мы уже более 20 лет производим и реализуем на рынке для пользы людям. Еще один момент скажу, что каждый человек, чем вот интересно обычно говорят, но ну, все люди одинаковые. И те, и в Африке живущие, и в Китае, и в Америке, там, и в других странах, и континентах, да и у нас в стране. Я говорю, ну, видимо, но почему-то есть двоечники и есть отличники. А чем же двоечник отличается от отличника-то, товарищи дорогие? А уровнем понимания предмета. Это очевидно. Так вот, а как же тогда те академики... Или ученые, доктора наук, которые также считают, что они все познали. А задавая им вопрос, вот лично я задаю им вопрос, скажите, пожалуйста, чего вы считаете для человека, хорошо или плохо, то или иное явление? Какая точка отсчета? Ни на одном научном совете ни один академик мне не ответил на этот вопрос. А я считаю, и мы считаем с нашим коллективом, у меня есть учителя, что точкой отсчета для нашего мира является душа, ее состояние. Потому что только она, душа, побуждает нас или к радости, или к печали. Возразите, если я не прав. Есть возражение? Нет возражений, потому что это очевидно и истина. Поэтому наша жизнь должна стремиться куда? К радости душевной. А что дает радость душевную? Тот путь, по которому мы идем. Если вы идете по своему пути и занимаетесь делом, которому служит ваша душа, вы пребываете в радости. И эта радость дает вам силы физические, вот как ребята борются, и силы духовные в первую очередь. Потому что только духом можно выжить в сегодняшнее тяжелое время. Когда на нас льется тот поток негативной информации, загоняющий всех в страх. И этот страх, извините, следствием этого страха стало минус 800 тысяч наших людей. Близких наших. Не те вирусы, не те болезни, которые... Действительно существуют, они действительно тяжелые. Но основная причина в наших страхах о а поведической концепции здоровья, где локализуется страх, кто знает? Но поднимите руку, кто знает, где локализуется? Ответь. В почках, правильно. Почки и надпочечники – это страхи и обиды. И они запускают все наши болезни. Поэтому еще лет шесть назад я читал интервью, читал, не знаю, правда ли нет, но легло на душу, 260-летнего волхва, который говорил, отвечая на вопрос, что является главным в жизни. А главным в жизни является бесстрашие. И он говорил, если вы уберете страх, то вы можете и полететь. Я попробовал, потренировался. Действительно, страхи, они тонкие, тонкие субстанции. Но то ощущение полета, оно, побуждение к нему присутствует, когда ты отказываешь от, отказываешься от страха. Но тем не менее, что же нам сегодня делать? Вот представьте себе, что вся наша академическая среда сегодня не занимается наукой. Это факт. Они занимаются чем угодно, только не наукой. И обычно меня спрашивают, а докажите, докажите, что нейтроник, вот наше, наше изобретение, я как автор, и у меня учитель, который давал информацию, как это сделать. Потому что это древняя, древняя система нашего русского древнего языка, называемой коруной в которой 144 основных знака и более 5 миллионов дополнительных, которые лежат в основе языка программирования, которым мы пользуемся, программируя наши устройства. И за 25 лет, проведя более 50 фундаментальных исследований, мы доказали связь наших предков, силу нашего рода, в проявлении его в мир. И это проявление несет нам защиту от тех воздействий технократических, в которых мы сегодня живем. И эти воздействия, они нивелируются. Каким образом, обычно говорят, а вы теорию расскажите. Мне академик Гуляев, когда я выступал в 2010 году на конкурсе, ТВ-центр проводил конкурс на лучшее изобретение. И я там участвовал, показывал в реальном режиме времени, как действует данная антенна, и наше изобретение защищает человека. Мы показали, что действительно при применении данного устройства не слипаются эритроциты, то есть не наступает гипоксия у человека. И проведя еще до этого и после этого массу исследований, мы доказали и на уровне генетическом, и на уровне бактериальном, и на уровне клеточном, и на уровне функциональном, и на физическом уровне в закрытых лабораториях. И я вам сейчас это покажу добровольцев. подойдете и посмотрите физический эффект, который возникает вследствие применения данных антенн, что это правильно. И мы защитили свое право на фундаментальное утверждение, что теория относительности неверна и что теорию поля, вы на канале Техногон можете посмотреть нашу точку зрения. Мы обосновали теоретически, что теория поля имеет в основе своей другие принципы заложенные, и что не энергия двигает человеком, а информация, Информация запускает все процессы, которые происходят среди нас и среди Вселенной всей. И эта информация, которая заложена в правилах, называются конами. Вышедший из кона называется в законе, за кругом тех правил. А мы живем где сейчас? За кругом, в законе, когда этот закон разрушает нашу душу, разрушает нашу окружающую среду. И это очевидно. Все говорят о достижениях технологических, о цифровизации. Но, уважаемые господа, товарищи, друзья, соратники, а с помойками что будем делать? Великий изобретатель Федоров Евгений Яковлевич, здравствующий в Краснодаре, создал... Он был закрытый товарищ, дважды герой Советского Союза, социалистического труда, генерал. Создал машину, которая способна за месяц все свалки убрать. Вы задумаетесь только над этим. За месяц я отвечаю за свои слова, потому что я эти машины видел. И масса изобретателей, тот же Преса если кто-то знает, о научных исследованиях, доказывающих, и вернее, внедряемых в промышленность, а китайцы два пресса взяли и свою промышленность на них подняли, потому что они сохраняют энергию, потребляемую на производство металла и металлоизделий, и уменьшают металлоемкость на 60%. Вы только задумайтесь над этим. Масса изобретений, которые еще в 30-х годах когда я даже Евгений Яковлевичу говорил, что создана была подземная лодка, вы можете посмотреть об этом изобретении. Оно было реализовано в 30-х годах в Германии, а в 50-х, 60-х в России, на Урале. Вот эта подземная лодка пробурила в породах тоннель, причем со скоростью, задумайтесь, задумайтесь 15 километров в час. Представляете себе? Современные проходческие щиты, которые роют метро, у них скорость, по-моему, несколько метров, 15, может быть, 20 в сутки. И когда я Евгению Яковлевичу сказал, что вот представляешь, какая машина была создана в 30-х годах и реализована в 50-х в Советском Союзе, он говорит, такого не может быть. Моя машина идет 5 километров в час. А у него действительно, у него... Вот представьте себе, вот где-то вот в это помещение огромная такая бак стоит, а стенки где-то 50 сантиметров стали. И внутри, когда он ее запускает, происходит такой процесс. Фууу, так гудит, гудит все, гудит все. И потом несколько рукавчиков и то, что внутри засыпали породы, отвалы, высыпается в виде золота. И прочих элементов таблицы Менделеева внутри происходит процесс разделения на фракции, причем мелкодисперсные. Ни один, ни одна страна не владеет такой технологией. Ее используют в войсках, понятно. Ее но ее не используют в быту в нашем. Когда мы, повторяю, страну можем очистить за полгода, легко. Так вот. Возвращаясь к тому, что мы сегодня говорим, самый главный аспект, который влияет на каждого из нас, на каждого, подчеркиваю. Это то поле, которое сформировано излучателями. Антиутопия, скажете, да? Ничего подобного. Ничего подобного. Вы посмотрите, по прошлому году в метро заходим, сколько людей масочки одели? Ну, 99%. Из-за Из-за чего? Из-за того, что им сказали, что это хорошо, и это вас предохранит. Я, работая и исследуя наши устройства в Институте вирусологии, положа руку на сердце, скажу, что ни одна маска от вируса не убережет. Потому что вирус имеет размерчики около 60 нанометров. Какая маска может уберечь от него? Извините. А генерал Ратников говорил, да, есть, существуют два вида передачи вируса. Это полевой, то есть на резонансе, о котором мы сейчас еще поговорим, и капельно-воздушный, когда вы действительно можете это передать. Но вы можете просто отойти действительно, ведь э, вирусы не сегодня были созданы. И 30-е годы прошлого столетия, когда испанка унесла... Сотни миллионов людей. Но сегодня это другая история. Это передел экономического мира. Это всем думающим людям понятно. И в этом мире, в этом мире мы должны себя вести правильно. Во всяком случае, здраво. Если у нас еще есть здравый смысл. Но почему? Но ведь действительно, я еще раз ссылаю, ссылаюсь на книгу «Псевойны» кто читал книгу «Псевойны»? Ратников, Савин, Рубель. Никто не читал? Читал. О чем они говорили? Вот им, генералам, руководителям нашей спецслужбы, не давали издать эту книгу три года, а участвовали американские специалисты и наши специалисты, так называемые экстрасенсы в, этом, в этих исследованиях. 100 институтов, извините, работало над проектами по созданию космических платформ по воздействию на материки за счет психотронного оружия. Что такое психотронное оружие, скажете вы? Извините, вот оно. В элементарном своем виде. Я вам приведу пример этого воздействия. Никострома, город на севере, года 4 назад, мальчишка включил ультразвук в школе, в классе. Через 15 минут увезли 30 детей в больницу. Программа, просто ультразвук. А все виды воздействия, все виды, ведь мало кто знает, ну, во-первых, я не знаю, как в школе сегодня преподают, но учитывая даже то те знания, которые даются в высшей школе, и мои друзья, в том числе доктора с мировым именем, говорят, что это катастрофа, потому что знания ниже плинтуса, они хуже, чем в нашей средней школе, которая была в Советском Союзе. Ведь мы не знаем, что это такое, потому как это множество воздействий, множество, я просто перечислю их, есть магнитная напряженность поля, окружающей нас. А кто знает, что такое магнит? Магнитные полюса есть у Земли, вот такой вот они кольцеобразный характер имеют. Есть электрическое поле, то есть заряды двигаются по определенным потокам за счет каких-то сил движущих, электродвижущих. Есть статическое поле, которое никто не знает, как работает и что с этим делать. Только молнии ловят э, ток, эти самые гроза грозопоглотители, или они отводят землю, заземление делают. Но статическое поле никто не может использовать как потенциальную энергию в кинетическую. А Тесла это использовал, извините, и создал те же двигатели и те же генераторы, передающие энергии без потери, без потери, подчеркиваю, на расстояние. И эту технологию... Закрыли? А закрыли почему? Американцы закрыли своим решением внутренним в 1983 году, не давая технологиям войти в мир. А наши на пленуме ЦК в 1987 году. Поэтому мы сегодня, можно сказать, не учи. Потому что мы не знаем взаимодействия в мире. Но, к сожалению, это так. Что бы ни говорили люди, которые обладают определенными навыками, умениями в той или иной области знаний, но в целом, системно, мы не знаем окружающего нас мира. Потому что мир сегодня не склонен, а построен на потреблении. Тоже известный факт. И нас этим потреблением увели от души и от духовного пути. И наша задача коллектива, которую мы перед собой поставили – вернуть в изначальное Богом созданное состояние нашу окружающую среду. Для чего мы получили от богов технологию, которая позволяет это сделать. И это, я еще раз говорю, лучшее устройство в мире. За 20 лет никто не доказал обратного. И тот же Юрий Андреевич Фролов, отвечая на Вопросы негативные, которые звучат и присылают люди. Это все ерунда, это ничего не работает. Предложил 2 миллиона рублей. Любому человеку, который приедет и докажет, что это не работает, и что вредного влияния от смартфонов, базовых станций не существует. Поэтому о чем я говорю? О том, чтобы мы все-таки включили здравый смысл о том, чтобы мы, во-первых, задумались над тем, куда нам идти, зачем нам идти, кто мы, каков наш путь движения по духовному пути развития и как этот, с чего этот путь начинать. Я этот путь начинал в 1994 году, когда мне учитель сказал, ты посмотри на свои недостатки в первую очередь. Какие свойства твоей души наиболее вредны для твоего здоровья. А это есть лестница духовного развития. А это есть те характеристики, свойства и качества. Как то гнев, гневливость, обиды, желание сладкой жизни. Вот кто знает, что такое желание сладкой жизни, ответьте, пожалуйста. Поднимите руку, кто желание сладкой жизни знает, что это такое. Это внутрь, молодцы, это внутреннее желание получить незаслуженное удовольствие, повкуснее по... поесть, побольше взять чего-либо незаслуженно, найти красивую жену, хорошую, добрую и прочие вещи. И что включается сразу же в работу? сразу блокируется поджелудочная железа, у вас панкреатит, а потом вы садитесь на инсулин. Вот что такое желание сладкой жизни. А инсулинозависимых людей сколько у нас в стране, знаете? Но ну, приблизительно. Десять лет назад в общественной палате слушания проходили, и я как раз выступал, предлагал технологию борьбы с инсулинозависимостью. 10 миллионов человек инсулинозависимых. Причем у нас ни одного завода не было на тот момент, который производили инсулин. И только в Брянске строили немцы завод, немцы строили. Я говорю, ребята, да у нас есть одно устройство, мы решим проблему быстро. Минуту молчания была, никто ничего не говорил. Потом один из директоров Института медицины труда сказал, а вы это сертифицировали? Я говорю, нет, это ваша задача. Наша задача была это сделать, а ваша задача ввести в промышленный оборот. Но, тем не менее, за 20 лет мы ввели в промышленный оборот все виды устройств, которые защищают нас от технократических воздействий излучателей. Я это ответственно заявляю, как индивидуальных, так и коллективных. У нас в Раменском мы поставили три антенны и закрыли полгорода. Несмотря на то, что у нас есть аэродром, летный испытательный институт со своими радарами, базовые станции, линии электропередач. И мы живем, извините, в чистой среде. Несмотря на то, что есть еще шум как вредный фактор. Но он меньше влияет на состояние здоровья. А вот излучение, мы в них постоянно живем. И самое главное, что тот же Олег Александрович Григорьев, считающий себя одним из главных специалистов Всемирной Организации Здравоохранения по защите от излучений, говорит, что теперь производственная среда, в которой раньше работали ну, люди, которые занимались с передатчиками свечей, их много достаточно. Я был экспертом и измерял, на закрытых предприятиях как раз те источники, где ну, система наведения делают, которые антенны наводят на летательные аппараты, и эта ракеточка летит. Ключи от неба. Кто смотрел кино? Одна из фраз там полковника о чем говорит? Наша ракета по импульсу наводится на цель. По импульсу. А этот импульс как раз работал на частоте 5G, которую сегодня все трубят. Ребята, уже давно на базовых станциях не 5G, а 70G стоят. Отвечаю, могу протоколы показать, которые никто не знает, зачем они там стоят. Открытая система вообще управления вот этими базовыми станциями. Если кто-то знает чуть-чуть радиосвязь, можете понять, что такое открытая система. То есть доступ не у нас в стране к этой системе. А если свести эти лепесточки и направить их три в одну точечку, что будет? Усиление сигнала. ХАРП. Знаете, что такое на Аляске? Система высокочастотных передатчиков. Спокойненько влияют на ионосферу и изменяют погоду. Легко. И наша задача как раз этому противостоять. Но противостоять нужно все-таки задумавшись что мы, люди, должны проявить свою волю и право на чистую среду. Вот что самое главное. И сейчас многие люди объединяются и противостоят, потому что тот беспредел, подчеркиваю, который устраивают нам министры-капиталисты, приведет нас, к, извините, к вымиранию полному. И об этом говорят вы вспомните все-таки пророчество все, если мы обращаемся к предкам, что говорил Нострадамус, что говорили наши святые о том от тех событиях происходящих, что говорил тот же Перун, последний раз прилетающий, что тяжелое время настанет вот в эти 40 тысяч лет от того времени, когда он прилетал. Но об этом историки не говорят, до этого не может быть. Как это такое 40 тысяч лет назад? Кто-то прилетал, кто-то чего-то говорил, что есть летоисчисления наши древние, что у нас сейчас 7529 лет от сотворения мира в Звездном Храме. Сотворили мир 5780 лет а да там и Ева, Ну, абсурд полный. Извините нам, я не буду выражаться... Загадили наши мозги таким образом, что мы перестали вообще соображать. И теперь я призываю, чтобы мы включили разум, включили душу и поступали по совести. А по совести нам нужно сделать, объединившись и утверждаю смело, например, Москву от всех видов воздействий от базовых станций, линий электропередачи, мы можем закрыть за полгода, поставив свои антенны. У нас большие антенны есть на 20 квадратных километров. Но аналоги, вот это индивидуально, есть коллективные. Есть антенны, которые на 700 квадратных метров просили долго. Вот покуп... Пользователи просили, ну дайте поменьше, что дорого стоит. Но я говорю, ну как дорого? Вы сами-то посчитайте. Но пусть она стоит миллиона рублей на 20 квадратных километров. У вас живет там 200 тысяч человек. Это единовременно 20 рублей с человека за ваше здоровье. И вы считаете это дорого? Ну, Господи, как же вы, подчеркиваю, вы тратите... Вот мальчик вчера подходил говорю, «Ну, ты на связь сколько тратишь? Ну, 600 рублей». Я говорю, «Ну, нож на год, у тебя 7200 получается». А купив, например, тот же нейтроник, ну там за 950 рублей, разделив, то есть его работа практически вечная, но ты будешь время использовать, три как минимум там пять лет телефон, выбрасываешь его. Так вот теа копейки получается, ты тратишь на сохранение здоровья. Но тем не менее проще пойти таблетку купить и э, съесть ее задорого. Ну, вы все, вот мы же здесь на Вегмарте находимся, да, я так понимаю, вегетарианцы и вегансты. Да? Кто веганствует больше 10 лет, поднимите руку. А кто больше 20 лет? Начал с 40 лет. Вот уже 25 лет веганствую. И занимаюсь наукой с того же времени, когда никогда в жизни не думал, что начну наукой заниматься когда немножко мозги почистились и начал видеть, хоть не говорю, что все, но в первом приближении. И сейчас понимаю, что я знаю, что я ничего не знаю. Потому что если вы откроете те же предания ордена тамплиеров и почитаете их, в журнале «Дельфис» 1996 год опубликовано, если вы откроете Откровения Иоанна, которые опубликованы, Тайная книга Иоанна. И там они говорят нам, верхние, что вы, мы вам даем те слова и образы, которые доступны вам для понимания. Вы не можете понять, что происходит вообще вот выше нас и рядом с нами. А рядом с нами 12 миров обитаний вот в этой точке. Причем 7 из них в антимире, а 5 из них в нашем мире в положительном. И они к нам приходят, почему мы выйдем, слышим иногда, тарелочки залетают. Они не просто залетают откуда, они просто пересекают пространство рядом с нами, проявляются рядом с нами. И мы имеем возможность их видеть, зная правила, по которым они живут. И мы живем. А правила эти описаны в конах. Вы можете их приобрести на нашем стеде номер 23. 16 основных конов которые формируют все мироздание и отношения внутри нас, и отношения между людьми. И если мы следовать будем этим коном, мы будем жить в радости. Вот такой посыл. Поэтому, но я еще говорить долго могу. Давайте так, у кого есть вопросы по сказанному, может быть, у кого-то вызвало противоречие в моих словах, и вы, может быть, возразите мне на мои слова что-то. Может, я что-то не так говорю? Ну скажите, кто-нибудь, не бойтесь. Молчание, знак согласия, пожалуйста. Ну, нужно выйти или погромче сказать. Я да. Значит, воп вопрос такой: поскольку я гуманитарий, не имею специального образования, то я, мне не очень понятно, каким образом телефон может продолжать работать, но при этом не вредить нам. Вот как это происходит? Отвечаю на этот вопрос. Вот точно. Опять-таки, вокруг нас сформировано поле так называемое насыщенное различными взаимодействиями магнитными электрическими статическими но современная наука не учитывает влияние информации а информация это есть наложение низкой частоты вот мой голос заложенный сюда вот здесь вот здесь несущая частота присутствует грубо говоря там 300 мегагерц то есть 300 миллионов колебаний в секунду. Телефон работает, ну, наверное, 1850 мегагерц. Это 1 миллиард 850 миллионов колебаний в секунду. Вот ребята там борются, у них руки колеблются с какой частотой. Вот они напрягают себя, ну, напрягали себя, боролись и побеждали кто-то кого-то. Так вот, колебания, представьте себе, если мы себя поколышем там с частотой 100, колебаний, что из нас? Душу вытрясем. А вот это вытрясает из нас вообще все, что возможно внутри нас. И вот, чтобы прекратить это, нужно разорвать связь между влиянием и биологическим объектом. Каким образом это делается? Это делается за счет того, что мы вносим информацию, в данное поле, излучаемое телефоном, или смартфоном, или базовой станцией. А внося информацию, специально запрограммированную древними символами, эта информация изменяет пространство. То есть она меняет характеристики электромагнитной волны. И эти характеристики создают вторичное поле, которое не вступает в резонанс с нашими клетками и с нашим организмом. И это доказано. И более 50 исследований и отзывов, и более миллиона пользователей подтверждают это. Каким образом это происходит? Это происходит за счет действия антенны и ее вторичной волны, которая формирует поле вокруг телефона, но она не трогает несущую частоту. В Институте ядерных исследований профессор Лапкаева доказала, что несущая частота вот на той на том уровне мощности, на котором работает телефон, практически не влияет на организм. несущая. И как только вы накладываете модуляцию, то есть голос, видео, разговор или там, музыку, тут же, если мощность около нуля даже находится, то тут же межклеточный обмен нарушается. Так вот мы изменяем форму волны, которая не входит в резонанс с организмом. А передача сигнала остается. Я как пример сейчас приведу, чтобы проще было понять. Шумы существуют. Вот э, Качество связи нашей, которым мы все пользуемся, зависит от чего? Уровень мощности сигнала, который передается, и теми помехами, которые на него влияют. Это шумы называется. Как, как образ входит мастер в цех э, механический. Там молот громыхает, станки работают. И ему, чтобы докричаться вот до да, парня в кепке, ему нужно что делать? Алло, Вася, привет! Алло, Вася! Вы меня слышите? Он его услышал. Но потому что ему мешают шумы. А когда станки остановились, ему надо, Вася, он его слышит. Вот таким образом работает это устройство. Потому что напрягаться меньше надо. И вся сила наша сохраняется только в том случае, когда мы меньше напрягаемся. Не напрягаться надо, а расслабляться, находиться в расслабленном состоянии. То есть, то есть это все-таки уровень материи? То есть это просто ну, как Убертон какой-то убрали? А электромагнитная потому энергия это форма материи, материального мира, потому что все материально. Но... Материальность связана между собой потоками энергии и информации. А вот есть одна из книг, написанная Волченко Владимиром Никитичем, профессором МГТУ имени Баумана «Царство небесное» в 2015 году ушел. И если кто-то интересовался, был такой семинар «Хома», основателем которого был Владимир Никитич, и возглавлял его Федоров, ректор Бауманского университета теперь. К сожалению, его закрыли. Я там имел честь несколько раз выступать и показывал ту систему программирования, за счет которой мы программируем вот эти вот наши устройства. Так вот, присутствовали, присутствовали доктора-лингвисты, филологи из Питера. Ну, Зал большой, там присутствовали всегда обычно на этих семинарах. Все представители конфессий, ученых, философы, техники, физики, лирики, химики. Это была свободная трибуна. Вот нам сегодня не хватает свободной трибуны, чтобы люди и власть, придержащие, отвечающие за социальную жизнь, отвечали на вопросы. Так вот, когда я показал им корону, вы можете каждый набрать себе корона, и вы увидите, она сейчас опубликована. У нас она в письменном виде есть, но она есть сегодня уже... Оцифрованно, как сегодня мы скажем. И там как раз те основные 144 знака. Я им ее показываю, и тоже молчание наступило на 5 минут. Ни одного вопроса, ни, одного, ни одной претензии, просто молчание. А если как один из принципов или замолчать, или извратить, или опорочить, чем занимается у нас существующая, так скажем, академия? Ну, не все, наверное, но большинство. Потому что они делают, опять-таки, деньги, видимо. И к науке это никакого отношения не имеет. Потому что я могу с уверенностью и отвечая за свои слова сказать, что наша группа занимается наукой. Потому что мы сидим в деревне, создаем устройство, производим их и внедряем в промышленный оборот. И первое дело, которое, и когда мы вошли в коны и стали жить, и следовать по ним, первое правило какое, как вы думаете? Ну кто скажет? Первое правило, которое мы перед собой в миру поставили. Не жить в долг, не брать кредит, и жить только на то, что мы заработали. И жили мы на, 8, там, на 5 тысяч рублей 8 лет. Но зато проводили исследования, создавали устройства, создавали технологию, создавали коллективы. И я, как нареченный Вечезар в 2004 году, проходил обряд наречения, изучая славянскую нашу древнюю традицию и проводя праздники. И могу рассказать много, зачем праздники нужны, какой смысл они несут и что такое праздник. Вот у нас сегодня, казалось бы, должен быть праздник. А что такое? Разделите это слово на корни. Праздник. Энергия прапервичная, божественная, ежедневная, которая должна присутствовать в нас. Мы жить должны в ней. Вот с тем, уважаемые друзья, я вам и пожелаю, чтобы вы, жили каждый день в радости душевной, пришли на наш стенд, приобрели все защитные устройства, книги «Коны» и соединялись команды, и эти команды бы строили вот то гармоничное пространство, в котором мы все будем находиться каждый день. Благодарю вас за внимание.